Добро пожаловать в компанию Amex. Компания Amex сотрудничает с финансовыми организациями нашей страны, банками, страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, привлекая для них клиентов. Непосредственно привлечением занимаются финансовые консультанты компании Amex, которые работают через интернет. Рабочим местом финансового консультанта является его личный кабинет на сайте компании Amex. Заработная плата финансового консультанта складывается из вознаграждений за каждого привлеченного клиента. Как работать в Emacs? Для начала работы вам необходимо зарегистрироваться на сайте компании. Ознакомьтесь с доступными финансовыми продуктами, выбрав интересующий вас продукт. Пройдите короткое обучение. Предложите родным, друзьям и знакомым воспользоваться продуктами, с которыми вы ознакомились выявив заинтересованность потенциального клиента и получив согласие на приобретение финансового продукта оформите заявку в своем личном кабинете просто указав контактную информацию клиента дальнейшее взаимодействие с клиентом компания MX берет на себя сотрудник компании Amex связывается с потенциальным клиентом уточняет необходимые данные и обеспечивает доставку финансового продукта в удобное для клиента время и место После завершения сделки с сотрудниками компании Emacs вам будет начислено вознаграждение, что отразится в вашем личном кабинете. Вознаграждение выплачивается официальным банковским переводом с уплатой подоходного налога и взносов в пенсионный фонд. Успешной работы в компании Emacs!